Яндекс.Взгляд уже несколько лет помогает клиентам улучшать медийные кампании, тестировать рекламные слоганы и дизайны баннеров, измерять эффекты размещений с помощью исследования «Брендлифт». И скоро в Яндекс.Взгляде появится тестирование видеокреативов. Привет, это Мария и Новости Digital. Эффективность рекламного ролика зависит от того, какие впечатления видео вызывают у целевой аудитории и совпадают ли эти впечатления с ожиданиями бизнеса. Чтобы у клиентов была возможность ответить на эти вопросы еще до запуска компании, команда «Взгляда» провела исследование и выработала технологию оценки рекламных роликов. Для оценки креативов необходимо понимать особенности рынка. Например, в рекламе ритейла для потребителя особенно важна полезность информации из ролика, а в банковской рекламе люди хотели бы встречать развлекательные истории. Чтобы выявить эти особенности и учесть их при оценке, команда провела более 400 тестов на разных сегментах целевой аудитории с видеороликами сферы финансов, авто, недвижимости и других индустрий. С учетом обратной связи участников закрытого теста получили методику, которая помогает определить наиболее цепляющие видеоролики и эффективно инвестировать в рекламный бюджет. Такое тестирование позволит рекламодателям определить степень насыщенности ролика брендированными элементами, чтобы соблюсти баланс между прямым рекламным сообщением и лаконичной историей. Получить оценки по сюжету, героям, музыке, смысловому наполнению ролика и сравнить их со средними показателями в индустрии. Понять, соответствует ли видео ожиданиям целевой аудитории от креатива, потребительским трендам и усилить креативы на основе оценок. Следите за новостями и будьте в курсе новинок. Поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!